Промышленный одномоторный пылесос Norberg модели NV31 предназначен для сухой и влажной уборки салонов транспортных средств, автосервисов, строительных площадок и мастерских. В комплекте идут два удлинителя для шланга, а также три насадки универсальная широкая щетка для сухой и влажной уборки, насадка-щетка с ворсом и щелевая насадка. Бак объемом 30 литров из нержавеющей стали способен вместить большое количество мусора и жидкости. В режиме «Сухая уборка» установите фильтр для сухой уборки, а также мешок для сбора мусора, как показано на видео. Зафиксируйте крышку двумя защелками. Затем установите шланг в посадочное место, расположенное на корпусе пылесоса. Пылесос работает от сети 220 вольт, номинальная частота 50 Гц, мощность 1400 Вт, эффективность всасывания более 20%. Розетка для подключения электрооборудования отсутствует, чтобы сохранить на него невысокую цену. Розетки присутствуют на других моделях пылесосов Norberg. В режиме влажной уборки замените фильтр. Установите параллоновый фильтр, предназначенный для влажной уборки. Затем обязательно удалите мешок для сбора мусора. Он предназначен только для сухой уборки. Зафиксируйте крышку двумя защелками. Установите шланг в посадочное место, расположенное на крышке пылесоса. Обратите внимание запрещается использовать моющие средства для очистки фильтра. А перед любым использованием фильтр должен быть полностью просушен. На видео вы можете убедиться, что пылесос легко убирает себя жидкость при уборке. А благодаря весу и габаритам пылесоса, жидкость легко убрать из бака. Отметим, что пылесос также отлично подходит для уборки салонов автотранспортных средств, как при сухой уборке, так и после обработки моющими средствами и торнадорами. Все аксессуары можно хранить непосредственно на самом пылесосе. Для этого есть специально отвезенные для них места. Поэтому насадки всегда будут под рукой. Удобная ручка на крышке пылесоса и прочные маневренные колеса позволят перемещать пылесос при необходимости в любую часть сервиса.